Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, наши родные! Вот мы сейчас с вами присутствуем практически на том самом месте, где будет проходить весенний РД-интенсив. Как было описано, все правда, все так и есть. Сзади нас вы видите заснеженные пики гор, вот море, галечный пляж, набережная, ну и все такое, да. А дальше мы в видео постараемся вам немножко подробнее чуть-чуть рассказать, какие будут возможности на РД-интенсиве. А сейчас мы хотим что сказать, вот сейчас конец января, очень тепло, как видите солнце, вот здесь вот люди некоторые даже в футболках такие отчаянные ходят, а в марте наверняка будет очень тепло, по-настоящему весеннее тепло, и вы сможете прочувствовать а, настоящую весну. Мы знаем, что в марте, в Подмосковье, и вообще в средней полосе России, не говорю уже о севере, да, еще нет ощущения настоящей весны. Все-таки весна она приходит где-то ближе к апреле. Но ну, иногда бывает ранее, но это очень редко случается. И прошлые весенние РД интенсив мы проводили в Подмосковье. Все было замечательно, замечательная группа, замечательное место, в котором мы были. Но не хватало солнца, не хватало ощущения, что действительно вот-вот она уже весна, что должно все начать таять. И единственное ощущение создавали цветы, которые дарили на 8 марта мужчины, тюльпаны. Вот это создавало радостное весеннее настроение. А здесь, когда вы приедете в марте, Здесь уже будет по-настоящему, по-весеннему, сухо, наверняка уже будет что-то цвести. Например, вот э, в некоторых местах сейчас уже э, есть, как это называется? Мимозы? Ну, почечки мимоза, То есть mm. она скоро-скоро вот, она готовится распуститься. Поэтому думаю, что здесь будет действительно настоящая красота, плюс море. Мы Новый год встречали тоже здесь. Ну, не то чтобы мы встречали, провожали Старый год. И кто-то умудрялся даже купаться в море. То есть я думаю, что при желании в марте также можно будет искупаться в этом море. Это, знаете, сродни, как такое небольшое крещение. Когда мы приезжаем на Байкал, многие окунаются в Байкал, в его ледяную воду, и потом такое настоящее внутри чувство, что ты сделал что-то такое важное, героическое. И тебя смыло все старое, все прежнее. И ты как будто возродился. Вот здесь тоже можно наверняка будет это сделать на берегу моря. Ну и вообще, прекрасное курортное место. Люди у вас, у вас... отдыхают, все ходят, улыбаются. Вы не встретите здесь людей, как, вот, например, в московском метро, все озабочены чем-то, какие-то проблемы, все куда-то бегут. Здесь нет, здесь другая атмосфера, она расслабленная, она прекрасная. То есть у вас будут все возможности для того, чтобы открыть еще и купальный сезон, может быть, мы это все вместе да. сделаем, кто Кстати, его знает. Да. Потому что, да, действительно, участники байкальского ретрита, они помнят, насколько это было феерично, когда мы взялись за руки, все вместе вошли в ледяной Байкал. Да. Это было в июне. Кто-то боялся, не хотел, сомневался, но когда прочувствовал это, сказал, да, это по-настоящему классно. Вот здесь вот будет, наверное, нечто подобное. Сможем открыть весенний сезон, ну или там, не знаю, как купальный сезон, да, все вместе. То есть на самом деле возможностей для полноценного отдыха, для прекрасной встречи весны, этих возможностей здесь будет очень много. В свободное от практик время вы можете прогуляться по набережной, подышать морским воздухом, насладиться южным солнцем, насладиться зелеными растениями, цветением. Здесь очень много зеленых насаждений. Можно зайти в кафе взять чашечку любимого напитка и также сидеть на открытом воздухе, загорать под мартовским солнцем, смотреть на море, смотреть на закат, может быть. Одним словом, общаться со своей душой. Или в свободное время вы можете просто посидеть около моря, наслаждаясь его звуками, Наслаждаясь морским воздухом, слушая свою внутреннюю тишину, просто получая удовольствие от всего этого. Что ж, друзья, искренне от всей души приглашаем вас на весенний РД интенсив, который пройдет здесь, в Адлере, на самом берегу Черного моря наш отель находится на первой линии. Мы в этом коротком виде хотели вам рассказать, что у вас будут все самые широкие возможности для того, чтобы отдохнуть, запитаться солнцем. Для того, чтобы получить заряд энергии в РД-практиках, об РД-практиках вы можете подробнее почитать на нашем сайте. Постоянные участники прекрасно знают, насколько это сильные, глубокие, очень мощные, по-настоящему мощные практики. Если вы испытываете такое желание, если вы чувствуете, что вы хотите быть здесь, откликнитесь на зов своей души. Я уверен, мы уверены, что вы не пожалеете об этом. Мы знаем, что уже очень многие наши постоянные участники сразу же после рождественского ретрита собрались на весенний интенсив. Мы будем очень рады встретиться со старыми друзьями, а также с новыми участниками, которые еще только попробуют, что же такое энергия родного потока, что же такое круг родных душ, живой круг родных душ. С особенной радостью встретимся с нашими старыми друзьями, с которыми мы знакомы уже, наверное, даже не один год с некоторыми, и с большим интересом встретимся с новыми участниками, которые впервые решат принять участие в РД интенсиве. До, До встречи, стр... друзья! До встречи! До встречи!